Да, Когда дожди, в по бурный поток сметает пути. Интересно. I' the Виктор, Шамиль, Шамиль. приятно. Да, вот мы гуляем. Жарко очень, конечно, но очень красиво. И мы... Да, сегодня, вчера жарко, да. Так до сих пор дожди были. Дожди. Ага. Вот а тоже есть красивые места, но там надо на машине приехать, а тогда были. Вы, -то вы в верхнем Гунибе были? Так? В верхнем Гунибе не были. Вот в Гунибе в самом были, а в верхнем не были. Там в верхнем есть царская халяна, где это Имам и мамшами, и озерки делали перемирие, вместе есть там есть крепость, это тут еще отсюда видно наверное, вот там на скале ну Или чтобы здесь внутри? чтобы поездить вот съездить в верхний гунип съездить гадсатль ну то есть так чтобы вот э, часиков 6 вот так покататься целый день здесь судить. у вас цели не будут, наверное, машины. вам нужно будет туда наверх подняться гуниль и там, там бывают эти уазики они поднимаются до конца mm -hmm. там есть, есть еще гунилец который Сделали проход Солнышко светит, жарко Мы сегодня решили посвятить день прогулки по горам Вокруг селения Хаточ, в котором мы остановились вот, с непривычки нелегко, да и жарко, конечно, лучше бы такую прогулку совершить к концу дня, когда солнце садится, когда солнце не будет так сильно светить, да? но существует опасность того, что быстро упадет темень и дорогу найти будет сложно в горах обратно, хотя вот вроде бы все недалеко. Да, прихватили мы с собой э, вкусняшки, а палочки не взяли. Будем кушать руками? Да? Не стесняйся. Хорошо. На воздухе, да, с таким видом вина не хватает. Угу. Да, кстати, о вине. Сейчас купить вино в Дагестане непросто. Угощали нас на днях Дюрбенским. Каким-то домашним. Было кисло. Как... Голова болела ужасно как на следующий день. Как сквашенная. Ну а да. вот в Гунибе купили. Дербенского завода вполне прилично. Не шедевр, но прилично. Кстати, о домашнем вине. Нам в комментариях очень часто хамят по поводу того, что что-то мы с вином делаем не так или не это. Я вам скажу, что вот на это мы не обращаем уже внимания, поскольку мы знаем, что наше вино лучшее. Вот что мы не перепробовали, это вообще на самом деле действительно шмурдяк. Вот. И э, мало кто делает вино так, что его было пить в удовольствие. А не просто для того, чтобы набухаться. Сам себя не похвалишь. Да, да. Да, похвалили себя. Для тех, кто любит... Туризм с рюкзаком, это это вообще просто. Это просто сказка. Да, сейчас э, немножко не очень комфортно. Инфраструктуры нет. Но э, надо сказать, что люди в Дагестане очень душевные. Э, многие <coughs> пускают просто тебя на ночлег. Кто-то пытается зарабатывать, то есть он свой дом переоборудует. Две-три э, <coughs> комнаты сдает. Неудобства в том, что. Один туалет, одна ванная на эти комнатки. Вот. Это как вот в советские времена было. Но если турист будет сюда ехать, а он точно будет, потому что здесь такие красоты, и люди замечательные, то инфраструктура будет развиваться. И деньги повезут сюда, а не в Турцию. Здесь интереснее на самом деле. Мы вчера приехали из Градебеля. Надо сказать, что что о, передвигаемся мы здесь по этому району и по Гергебельскому а, бесплатно. С нас пока еще никто не взял денег. Да, есть таксисты, которые, м, ребята, которые хотят заработать, они очень высокие цены назначают. Но о, по большому счету вы выходите на дорогу и вас с удовольствием просто вот подвезут, куда вы хотите. Автостоп здесь работает очень даже хорошо мы сами, сами впервые этим пользуемся, И я вам скажу, что это замечательно. <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> I'm not that true.